Головки расточные, с автоматической подачей, тип 1390, применяются на станках с ЧПУ, координатно-расточных, горизонтально-расточных, фрезерных станках и прочих. Эти головки могут быть оснащены хвостовиками с конусами Морзе, от 3 до 6, исполнение с резьбовым отверстием по оси по типу AE и AEK, исполнение с лапкой по типу BE и BEK с конусами 7,24, от 30 до 50. -го. Исполнение A и U, и конусом R8. В комплекте с головкой имеются державки, тулки, резцы, ключи, штанга и рукоятка. Стандартно в головке применяются резцы с диаметром хвостовика 18 мм, но воспользовавшись переходными втулками можно устанавливать резцы с диаметрами хвостовиков 12 и 10 мм. Диапазон расточки от 5 до 250 мм. Для быстрой перенастройки нужно покрутить винт в торце головки. Один его оборот переместит суппорт на 3 мм. В это время вы почувствуете три щелчка, сигнализирующие о прохождении очередного миллиметра. От нулевого положения головка может перемещаться влево-вправо по 15 миллиметров. Шаг шкалы точной настройки составляет тысячных миллиметра. Один оборот винта точной настройки переместит суппорт на десятую миллиметра. Шкала разделена на 20 делений. Это позволяет легко и точно перенастроиться на любой допустимый диаметр обработки. После настройки положение нужно зафиксировать. Наличие автоподачи в дополнение к растачиванию отверстий, точению наружных поверхностей и ступенчатой обработки позволяет производить торцевание, точение канавок и прочие операции. Для реализации автоматической подачи Необходимо выставить одну из трех величин подачи в 2, 4 или 6 сотых миллиметра за оборот, установить рукоятку и включить станок. Подача будет производиться автоматически. Головка имеет устройство защиты от перегрузки, позволяющее ограничить диапазон автоматической подачи. Для этого Необходимо предварительно выставить положение блока. По достижении необходимого размера блок упрется в ограничительный штырь и подача прекратится. Периодически головку необходимо смазывать через масленки с шариковыми клапанами.